Ну и как я вам. Вы все еще живы, лейтенант! Ты молодец! Командир нарядов, продолжайте работу Номад! Слава богу, ты жив! Посмотри сюда! Пилот решил взять с собой! Эй, Номад! Полюбуйся на этого урода! Да, да Сир прикрасил небольшой трофей! Адмирал рихнется, когда увидит эту дрянь. Хотите что-то сказать, Коллинз? Нет, сэр. Не думаю. Что за черт? Что Ты сказал, он дохлый. Теперь дохлый, так ведь? Мы видели таких вот генераторов в шахте. Эти твари тянут энергию из любых источников. Могла бы раньше сказать, мы бы его не потащили. Номат, адмирал хочет видеть тебя в штабе. Твои видеоданные произвели тут сенсацию. Нам Мэм. лучше поторопиться. Иди, увидимся позже. Вперед, адмирал тебя ждет. Рад, что с, с тобой все в порядке, псих. Где ты был? Если я скажу, ты все равно не поверишь. Пророк да, блядь. с ним явно что-то не так. Похоже из-за того, что он побывал внутри сферы, он хочет вернуться на этот остров. Елена говорит, что разобралась, как эти твари общаются электрическими сигналами какими-то. Она вроде придумала какой-то сигнал, от которого у них все перегорает. Вряд ли чего из этого выйдет, но кто знает. Приветствую всех любителей видеоигр. Crysis ремастерит Первую продолжается. Кстати, неплохую твари не приперли. Но даже если она мертва, не факт, что из нее получится что-то вытащить. Слышава Коллаган, пройдите вооруженную. Слышава Коллаган. Ничего, костюмчик. Лексингтон атакован. Мы ближайшие к нему. Вся авиация с него летит к нам. Ладно, из Японии уже вышло в Чтобы пойти, судно. присесть. Но пока прикольно. она дойдет, нам нужно что-то делать. Нужен медицинский блок на складе. Живо! Есть, сэр. Я тут такой кипиш устроил. А, Маскировка включена. Могу в маскировке ходить, чтобы меня никто не видел. Так, ну что Ладно, мы так ребята. долго идем? Нойман, на а, голову. понятно. Же, тебе, их нету тебе сюда. А, сю а, сюда в дверь или? Пойду Сюда. поищу пророка, пока он не наделал глупостей. До встречи. Стрикленд, если слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются. Это же вторжение. Он, Домат, он же мертв. ты отлично поработал, сынок. Посмотрев твои данные, командование решило нанести ядерный удар. Как только я получу подтверждение из Белого дома, мы сотрем эту дрянь в порошок. Адмирал, нам еще рано принимать решение Нужно тщательно изучить альтернативные пути Хотите убедить президента передумать? Или Его? штаб? Боюсь, что вы не осознаете всей тяжести ситуации, доктор Примерно доктор. неделю назад наш спутник засек на острове температурные аномалии Сперва мы решили, что это атомные взрывы Подключились РУМО и АНБ Вот так вот Четыре дня назад был перехвачен высокочастотный сигнал из центра горы mm -hmm. Маяк направлен на звезду где-то в галактике М-33 Четыре миллиона световых лет отсюда Это uh, может быть сигнал бедствия? Просьба о помощи Вы говорили, что вашим находкам миллионы лет? Это так, но они слишком технологичны, явно не с Земли что, если они заблудились и теперь зовут на помощь? Неважно кто, неважно откуда, действовать надо быстро. Самолеты с атомными ракетами уже готовы. Извините, сэр. Нет никаких гарантий, что ваши ракеты хотя бы прорвут их оборону. Хотите гарантий? Купите тостер. Я не стану сидеть и философствовать, когда вся наша планета в опасности. Это же нелепо. Эти существа вытягивают энергию из любых источников. Вся гора гигантский аккумулятор. Взгляните на схему. Потоки энергии пронизывают всю толщу горы. Вот, посмотрите на них. Сравните с той тварью, которую вы видели. Мне кажется, что это форма жизни, которая питается энергией. Не могу предсказать, что будет, если ударить по ней атомным взрывом. А что yeah. будет, если мы сложим руки? Должен же быть другой путь. Дайте мне время. У нас нет времени, доктор. Сэр только что порвалась связь с лексингтоном прошу всех незаинтересованных лиц покинуть помещение я буду вооруженной позовите меня когда все закончится и ты слышал приказ лейтенант так я я заинтересованы лицо так то вообще-то еще как даже. Да. эх ладно ходить вооруженную он наверное ждет она просто как скажу, Блядь, приходите в бружину, когда, блядь, оружие, когда, блядь, там будет свободно О, когда закончите по А по итогу иного. я иду прямо сейчас Почему не могли вместе Пройдите пойти в на оружие? Так, мне надо сюда пойти. Нет, не сюда, потом сюда Говорят, что вы были внутри той сферы. Да, да, да, да, да, да. Я Похоже, О, это аккумулятор. блин, я надеялся, что это будет каждый раз То есть, допустим, Можно я сейчас отойду такой парень, А потом такой вернусь снова, он опять мне честь отдаст Ну нет, нет, только на один разочек Жаль ты живой. Да. да. Садись, да. приятель, куда? Я так и не понял, как ты приспособил их оружие, босс. Мы тоже этого не поняли. Механизм спуска очень сложный. Мы в нем за Что неделю не разберемся. А вы модифицируете ну, условия. Вы ведь наше питание подвели к своему костюму. Впечатляюсь. Видимо, я талант, мягко говоря. Не понял, бля. Я не только починил ваш костюм. Но и немного улучшил Я направил испыток энергии в гидросистему Как просили В общем, все готово, майор Доктор а. Джиллспай Мне надо проверить нано-костюм Мне ага. сказали, вы можете помочь Конечно Садитесь, лейтенант Нам очень важны сведения, сохраненные в записывающем так. блоке вашего костюма Ага Хорошо Почему бы и нет? Все-таки работа есть работа И больше интересно как у меня получился доводитьить да, этой пушкой ну да ладно эй босс куда это ты качать со всем этим я слышал остров вот-вот закидают ядерными бомбами тела адмирала морриса на меня не касаются. его бомбы там ничего не сделают пророк стой да урачок и пушку унес то зачем я могу вам помочь доктор я выделила сигнал который эти существа издают при подзарядке Думаю, так, так, так, так, он так, так, так, предохраняет он. их от избытка энергии Можно ли передать такой сигнал с помощью нанокостюма? Думаю, можно Сейчас посмотрим, как Если его. что, как изменить частоту дистанционно? Довольно просто Сигнал можно передать по любому беспроводному соединению В общем, есть простор для экспериментов Что именно они со мной делают? Если теория верна, да. ты станешь ходячим оружием против пришельцев Заебись Точнее. Тогда нам остается только положиться на план Моррисона. На ну конечно, на ну, конечно, блядь, сразу же и на мостик, и на ждать, Я сам разберусь. Ладно, Номат, как будешь готов, подходи на мостик. И сейчас просто буквально через 10 секунд, все готово. лет Я на 10 вот лет Вот она. Поставь ее на ту стойку. Сейчас. Тактическое атомное орудие разработано специально под нанокостюм. Опытный образец, еще даже не испытан. Стреляет ядерным зарядом. Тот же гранатомет, только шума гораздо больше. Чего они только не придумают. Дело-то не в шуме. Опробовать можно? Нет. Так еще в лицо поскользнулся. Полагаю, что доктор Розенталь справится с тонкой настройкой. Спасибо. Не за что. Вам лучше пройти на мостик, адмирал не отличается терпеть. Да я как-то не горю желанием стал Вать. Ну ладно, пройди вооруженную. Так, пушечка. Иди к папочке. А, никак вообще, да? Но он не видит. Пока не видит, бери. Вам И лучше смотри. пройти на мостик, лейтенант. Модель, да все все, все, все, все. Все, все, Я понял, что ты понял. А. Увидите Елену, скажите ей. Ну, не важно. Точно? Точно? Точно ничего не говорить. Что говорить? Что сказать надо? Осторожнее с этой штукой. Спокойно, я знаю, что делаю. Ладно, фиг с тобой. С какой штукой? Блядь, все эти мостики, все эти корабли, не знаю... Ага. Я что ну камень Блядь, это ничем не поможет. Так, так, так. Природа нашего противника пока не установлена. Но данные, собранные нашим спецназом, позволяют всерьез полагать, что нашей планете угрожает реальная опасность. Не, ну так что... Что не случилось в ближайшие несколько минут. Я рассчитываю, что каждый из вас выполнит свой долг с честью и мастерством. Так, занимайте боевые и готовьтесь! С отразимым жару, ребята! Хорошо, я просбежался подниматься. на адмирал ждет вас. Кхе, нас на О, -о, О, как вовремя! Сэр. Так, ты, блядь, ты не видишь, что она там ручку поравняет, ставит все такое. Майор Бернс! Это адмирал Морисон! Немедленно возвращайтесь! Майор Бернс! Что он делает? Вот и все, пушку Поднимай проебал. Руку корабль. Руку корабль. Пусть проебал. летит. Этот псих сам подписал себе смертный приговор. Вот-вот. О, я ему честь дал. Вовремя, лейтенант. К пуску почти все готово. Этот ваш майор нарушил приказ, похитил оружие, угнал борт и направился на остров. Ой, еще там. Вы должны отложить пуск. Это его выбор, лейтенант. Адмирал, прошу изменить решение. Риск слишком велик. Что, если они этого и хотят? Что, вот -вот. если мы действуем по их указке? Нет вот. времени на что если, доктор. Пентагон санкционировал ядерный удар. Конечно, У меня конечно. приказ. А, санкционировал. Это мародер один. Есть захват. Приближаемся к цели. Отбой. Понял, мародер один. Группа идеи, Дело... если честно. Готово, сэр. Дело даже а не в том, вы что вы нужно всех уничтожить и так далее. Вы сможете с этим жить? Но если они реально подпитываются... От Есть, любой сэр. энергии 1, это, это что, очень цвет, груз, отбой. надеюсь что вы правы вы я и остальная планета так а мы сейчас будем смотреть удар неплохо позона поражения он сразу же на отлет пошел а мы что-то слишком близко как-то если честно Мы слишком близко для такого ядерного удара. Та сфера расширяется. Ну конечно, блядь. Вот и пиздана. Что черт возьми? Думаю, мы сделали ее сильнее. Сэр, приближается группа целей. 8, нет, 12. О, чёрт. Пиздал. Ну вот и все. ну, я Реально глуповатая идея. Там. Я думал, загрузку лучше какие Пожарную бригаду! Живо! Отставить номат! На корабле творится черт знает что! Эти твари лезут прямо сквозь борты! Выходи и сражайся, солдат! Мы не можем отступить! О, она его спасает этот докторенка, которая хотел, судя всему, признаться ей в чем-то или еще что-то. Бля, заедетись! Что Кулак Да я и даже не стоял сразу, я первым делом выцелил ну, хотя бы пистолет нашел, зато спасибо. Патрон есть на пистолет? Лид 20 патронов, вообще. О, пушка Гаусс. Ну, уже, уже, уже, что-то, что-то. О, пулеметик, вот это мое. О, о, косарь-патрон. Так, а как там кулаки? Ага, я сейчас тебя так не стану Ну, по это хорошо. немножко я люблю. Сейчас, значит, будет не и неплохо. Так, мы идем вверх. Я вообще не знаю, куда А, на ум. Ну, точно Где куда стрелять? А, вижу. Не вижу. Вижу. Где? Минус 2. Плюс еще 1. Так, я не знаю, куда я бегу сейчас, но побегу прямо. Так-то спокойнее. Ага, понятно. Даже стрелять не успел начать. честно не очень в курсе, туда не надо минус минус минус подождите, а может быть я их не должен обстреляться? а, нет, должен должен, должен, сейчас а должен ну что то их не так много а, они взрываются, да, конечно, накрыгиваются? Конечно, куда идет И ч я стреляю, вообще не пойму. Отходим к транспортеру для перезарядки и перегруппировки. Это еще не все Номад, вряд утечка. На нижних палубах остановись ижение. Тебе нужно спуститься да. туда по транспортеру. Хорошо. Вот здесь? Так, не помню, на ну, чем мне спускать? Пацаны, поможете пустить? А-а-а! А-а-а! Оу. <плодисмент> Ладно. Так, ну сюда. Мамот, я в лаборатории с Еленой! Ты ага. где? Вы это утечка! Я иду туда! Теперь мы сможем управлять их механизмом подзарядки. С помощью ага. твоего нанокостюма. Дай знать, если возникнут проблемы. Там да, у что? меня всегда проблемы. Ого. Так, тут патрончики полные. Мое. Это мое. Это ну, погнали. Вот явно стопудок кто-нибудь добудет. Ты, ты, блядь, вот если бы я поспешил, меня бы подорвало, бы, знатно. Так, от своих. Так, это свои. Ты блядь. Чрт, я уже решил, что ты тоже играешь в тварь. Нома. Конечно, номан, блядь. Чрт, значит ты жив. Я слышал, что ты погиб. Да с чего это я, блядь, должен был погибнуть-то блять? Я ошибаюсь, что вы уже поставили Эй! Да сюда! Да я иду, иду Эй, Нома! мы тебя ждали В реакторе утечка радиации Мы долго не продержимся против этих тварей Если реактор не заглушить, он рванет Тебе надо на ту сторону Что я должен сделать? Сначала надо отключить предохранители в обменнике Тогда ты сможешь перезапустить реактор угу. Хорошо Не беспокойся, я все подробно объясню ну, включай дверь мне. С Все, отлично. Так, ну здесь уже у нас первые жертвы. Прикольно, я еще даже ни по кому не стрелял. А сейчас буду, походу. Предохранитель где-то близко. Рядом с ним должен мигать красный сигнал. Да? Вот похоже, сработало. Черт стержни заклинило так. иди туда и опусти их вручную Заебись. недостаточно энергии ага, так я дверь не открою куда идти-то? а что ты с стороны в сторону? иди туда, иди сюда а, мне в дверь окей Я решил быстро проскочить Да, блядь, все, везде что-то меня пытается ударить током Или убить Дали пулемет И ни одного... Не понял И ни одного врага Так, чисто для красоты его дали Ну, есть Блядь, еще еле пролазит Так, ну здесь ничего страшного. Блин, они все побитые. Так, я в реакторном. Да вот красная кнопка. Что дальше? Нажми большую красную кнопку. Я ж сказал. Аварийная остановка началась. Отлично, но Стержни сейчас опустятся. Или сейчас что-нибудь заклинит и они нет. Он, я же говорю. Пару стержней не опустилось. Стержни заклинила. Ну. Безданных. А, понятно. Сейчас они всю энергию ты высут. Тут слишком много этих тварей. Боже, они вытягивают энергию из реактора. Ну мот, мощности реактора уж точно хватит, чтобы их спалить. Далеко не уходи. Передаю сигнал с ага. костюм. Так, так, так, ну-ка. А, минус одна. А я туда не. Ну и ч? Блин, как это сейчас что-то все так скучно. Че, но как, как тебе? Да, да. да как? Ой, блядь, двери открылась. Уверен, что да. Готово. А мне дальше надо или куда? И дверь сразу открылась. Вообще красота. Отлично, но ты срочно нужен на палубе. новая Давай сюда. А, ну мне яд ну, не через дырку. Ой, сразу все двери пооткрывались. Как я люблю эти игры. Эта игра... Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. ой ой Куда я залез? Йоус, вообще гений. Так. Я просто дурачок. Ай, музыка сразу закончилась. Да тихо-то, тихо, тихо, тихо, тихо, я понял. А где музыка-то? Все. Эпичное стекание. Мама, похоже, ребята на палубе крепко влипли. Беги к ним. Я горжу, что. Бегу-бегу Хорошо Твой вылезли, Хвен, пойми откуда И кто я их убил Ну трое, ладно Поехали Пока перезаряжусь Ну они уже на, пал на палубу По камере прорвались Минус да? нет, Они эту штуку заряжают Отвечаю Минус, где-то еще Минус, где-то еще Убри Нашли кого пугать С вами сейчас еще полезу да? где она показал. так ну, если они питаются энергией то в принципе не так могут обладать своего рода то есть, по крайней мере энергии достаточно где-то еще ну пушку я бы у них припер как если бы можно было Блять, вы что? ты? Ты не загуляй! Где ты? это патрон Ой, ой-ой, ой-ой! Блять, я в лау. Больше не в лаву. Рядом с ними? Рядом с ними, они судя по всему. Когда очень близко, мало того, что вы качествуете энергию, так ещ начинает все боиться. Только ну давай сюда. Сюда иди я говорю. Блин. О, блин. Понятно. Ну и где Эй, все патроны потратил. Патроны есть? Ну конечно. У нас карты есть. Но пулемет меня интересует. Хотя дрыповик. Так, это еще патроны для Гаусса. Для Гаусса мне не интересовали патроны. Ладно, пока со Скаром походим. А, мне, наверное, в дверь. Они ловятся сквозь стены! Конечно. <свеч> так, меня здесь не поднимут. Ну, патроны. Нет, броют, меня немножко бесит то, что вот. Ломать, ну, вот, они заполонили всю палубу. Давай сюда, думаем, живо! Спредки. Я всю. пойду туда, но сперва кое-куда прийти. Орисон, я иду в лабораторию задомной пушкой. Быстрее, лоб, О, я так и думал. Палубы. Здесь 100 -то, 100 -то, 100 -то Хорошо! Если сейчас возьму эту пушечку, будет хорошо. Так, мне куда-то направо, да? не Так, где-то здесь, да? Взять чё чё чё чё, взять? чё взять? А, боеприпасы, да, О, конечно. О! Вот Ушка у меня. Да отойди, куда. Да бегу, крылья, я бегу. Берем и, и тебя. Конечно. Ну. Так вот же цель. Я в шоке. Где тут боеприпасы, мо? Блять, застрял. Не застревай. Так, сюда нельзя. Так, мне надо как-то пройти. Блять, если бы он Мы еще не застревал, лейтенант. сука. Блядь, ебучий случай. Да и чё? Ну? Март, Там такой ум. Да пытаюсь. успел, понятно. Не повезло тебе. Тих, ребят. И, и к палубе! А, он даже не успел Но договорить мы... живо. Я живу. Менее. Адмирал мертв. Где вы? Мы с Хелены уже воздухе! Корабль захвачен! Ага. Все, кто не ушел, погибли! Держись! Ага. Сейчас мы тебя заберем! Конечно, вы меня заберете. меня бы еще бы проход только найти. Так, для Гауса, для Гауса. Понятно, ничего интересного. Нет, он умер